Эта программа подходит абсолютно всем – и мужчинам, и женщинам. Если вам, скажем, противопоказана эта методика или этот аппарат, мы находим альтернативный вариант. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, что такое программа Body to Life. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, чтобы не пропустить самое важное. И обязательно поделитесь им с вашими друзьями. И вы можете скачать памятку о том, как сохранить ваше тело в тонусе, нажав на ссылку под видео. Также по данной ссылке вы можете записаться на консультацию. Что такое программа Body to Life? У нас всех есть лицо, которое мы пытаемся сделать красивым, молодым, здоровым. Но у нас есть и тело, которое должно тоже быть и красивым, и прежде всего здоровым. Поэтому программа Body to Life – это программа, которая позволит ваше тело быть и здоровым, и красивым. Для этого у нас есть все средства, и мы готовы их предоставить вам. Эта программа подходит абсолютно всем – и мужчинам, и женщинам, и совсем молодым людям, и людям постарше. А представляете, какое удовлетворение мы испытываем, когда приезжают наши пациенты, пациентка. Сейчас вернулась только что с отдыха на Средиземноморье, где она отдыхала вместе с дочерью. И говорит о том, что их с дочерью принимали за подружек на пляже, потому что их тела были фактически одинаковые. И она получила такую вот усовершенствованную версию, но самой себя. И это дало и уверенность, и силы, и любовь к себе. Поэтому нужно такие программы проходить для того, чтобы чувствовать себя вот такими уверенными и красивыми. И более того, ее дочка сказала, что она обязательно будет делать такие программы, чтобы чувствовать себя в красивом теле и здоровом теле. У каждого есть свои проблемы, которые он хочет решить со своим телом. Кому-то не нравится лишний вес. Кому-то не нравятся жировые ловушки, галифе, передний брюшной фартук, спасательный круг так называемый. Кому-то не нравятся крылья ангела, кому-то не нравится вдовий горбик, кому-то может не нравиться целлюлит, кому-то могут не нравиться стрии, и проблема, которая никому не нравится, это атоничная дряблая кожа или растяжки после беременности или после повзросления, так называемые пубертатные растяжки. Все эти проблемы мы можем и будем решать. В эту программу могут входить абсолютно разные методики. Они могут быть моном, они могут сочетаться. Поэтому говорить о каком-то определенном сроке мы можем только отталкиваясь от той проблемы, которую нужно решать. Я только что прошла процедуру, работали мышцы ягодиц. Но на самом деле процедура шикарная, можно не ходить в зал и иметь попу-персик. Я бы эту процедуру порекомендовал бы и своим друзьям, и близким. Я думаю, что если я расскажу, что это такое, сразу все побегут, потому что это что-то новые технологии какие-то. Все аппараты действуют прицельно и решают конкретно свои проблемы. Например, есть аппараты радиочастотные, которые будут решать проблему лишней подкожной жировой клетчатки для того, чтобы избавить от а, так называемых жировых ловушек. Есть аппарат, который будет работать на мышечный слой и будет делать мышцы здоровыми, упругими, плотными, красивыми. Есть аппараты, которые будут разбивать жировую ткань и делать ее более мягкой, более пластичной, более податливой для последующих аппаратов с одной стороны, а с другой стороны они будут готовить наши ткани, нашу кожу к по последующим методикам. Есть аппараты, которые будут работать на качество кожи и делать кожу более красивой, равномерной, без целлюлита и без растяжек. Все аппараты относятся к классу физиотерапевтическим. Что это значит? Это значит, что у каждого аппарата есть как свои показания, так и свои противопоказания. На первичной консультации, на первичном приеме принимают врач. Врач-физиотерапевт, дерматолог, косметолог, иной раз эндокринолог, диетолог, для того, чтобы выявить, какие у пациентов могут быть противопоказания и какие методики будут ему конкретно полезны. Уникальность оборудования в том, и методик в том, что они пришли к нам из физиотерапии. Они дают в купе максимальный эффект, который мы можем принести. Потому что ну, не бывает на сегодняшний момент одного золотого аппарата, который вдруг будет решать все проблемы. А вот этот комплекс, когда одна методика простекает из другой дополняет, как раз в этом и есть уникальность. Когда это все собрано в одном кабинете. Преимущество прохождения в том, что это физиологический курс. Когда одна методика решает одну проблему и начинает решать последующую, и когда у вас закрытый цикл от врача-эндокринолога, диетолога, может быть, даже от э, сбора лабораторных анализов, потому что одной раз нам приходится начинать с них, чтобы адекватно ответить на те процедуры, которые будут последующие, и дать максимальный результат. Это курс, который выгоден клинический, потому что он даст максимальный результат. По времени вы получите долгосрочный результат, который не пропадет с тем моментом, когда вы перестанете делать эти процедуры. Он выгоден по безопасности, потому что это безопасные методики, подобранные конкретно вам. И, конечно, если вы решаете проблему курсом, то это всегда выгодно экономически, если бы вы это делали бы каждую процедуру отдельно. Для того, чтобы стать пациентом, нужно позвонить нам или написать нам, записаться обязательно на консультацию. Мы не проводим терапию, мы не делаем процедуры без предварительной консультации. И, конечно, это в ваших интересах, это в интересах пациента, потому что мы должны понять, насколько мы можем быть в первую очередь полезны. И безопасны. Есть процедуры, к которым, безусловно, нужно готовиться, и мы назначаем особый питьевой режим, может быть, назначай какие-то а, витаминные комплексы, минеральные комплексы для того, чтобы все, что бы мы не делали, было абсолютно эффективно. Поэтому иной раз нашим пациентам может стать и пациент с улицы, который к нам пришел и говорит, я сегодня хочу начать делать процедуры, а иной раз мы отказываем немедленных процедурах, а начинаем нашего пациента готовить к ним, назначая терапию. Пиве, может быть, обследование. Конечно, можно и нужно проходить отдельные процедуры, если, скажем, ваша проблема – это недостаточные рельефные мышцы ягодиц. Тогда не нужно делать никакие политические программы или работать над качеством кожи. Если у мужчин так называемый пивной животик, и это основная проблема, то, конечно, можно делать только процедуры, которые будут работать на устранение этого пивного живота. Или, скажем, проблема дряблости рук. Многие пациенты, пациентки обращаются к нам с этим запросом, и на сегодняшний момент нет адекватной терапии, которая приводила бы к замечательным результатам. И, к счастью, мы с нетерпением ждем в ближайшее время аппликаторы, которые будут решать конкретно одну эту проблему и будут решать максимально успешно. Поэтому следите за нашими новостями. Мы ждем этот продукт, и мы обязательно и с удовольствием будем его применять. В клинике накоплен огромный клинический опыт, эффективный по работе с телом. Поэтому, если вы хотите работать со своим телом, получать качественные медицинские услуги, записывайтесь к нам. Чтобы скачать памятку о том, как сохранить ваше тело в порядке или записаться на прием, нажмите на ссылку под видео. Нам очень важно ваше мнение, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.